Добрый день, меня зовут Артем, я являюсь директором по строительству в компании JamDecor. У нас незапланированное видео, без подготовки, поэтому не судите строго. Мы находимся в, стани... в станице Динской. Нами здесь был произведен монтаж, нарисован был проект и реализован нашими мастерами по фасадному декору. Вот можем посмотреть, какую-то какую работу сделали мы, большую часть то работу сделали не мы. Я сейчас все покажу. Вот э, это школа, Вот декор наш, подкровельный, покраска, но ну, полностью под ключ. И нарисовали тоже мы проект. Вот И два, два дома вот вдалеке вы можете наблюдать, и они сейчас доделываются, сейчас наносится декоративная штукатурка. Этот декор был, был смонтирован два года назад, и он два года стоял без окраски. Мы это не приветствуем, потому что декор нужно защищать хорошей краской, или силиконовой, или силикатной. Вот, но по некоторым причинам он стоял не покрашенный. И по истечению двух лет декор не потрескался. То есть это говорит о качестве, о, о качестве продукции. Не потрескался, то есть его Загрунтовали и покрасили. И вот он сейчас в состоянии завода. То есть как будто бы он вчера был изготовлен и сегодня смонтирован и покрашен. Работаем мы тут уже долго. Не все работы выполнены нами. Вот основная церковь, она была тоже отреставрирована. Мы тут работы не делали. Наш декор, вот эти вот три дома и купель получается. И забор, который мы сейчас делаем в процессе. И в будущем мы вам покажем арка. То есть в каком она сейчас состоянии и какая она получится ровно через месяц, вы это все сами увидите. Вот такая вот красота получилась, можете посмотреть. Цокольный молдинг еще не выкрашенный, потому что его мы будем делать в последний момент, когда уже цоколям они подойдут, цокольным камнем. То есть мы его оставили на потом. Но правильно сделали то, что сделали отлив. То есть на цокольном молдинге сделан отлив, потому что все, что будет бежать по стенам, на отлив будет попадать, и это будет капать мимо. Краска использована силиконовая. Мы давно работаем с копоролом. Фибросил, термосилан. Если нас смотрят фасадчики, я думаю, они поймут, о чем я говорю. Немаловажно, когда ты заказываешь какой-то проект у дизайнера, и дизайнер рисует красиво но никто, многие не задумываются как это реализовать поэтому главное, чтобы все было продумано была поставлена задача максимально повторить вид церкви, которая вот существует Здесь мы декор не изготавливали, потому что он сделан из бетона. Можно посмотреть. И мы максимально, максимально, что смогли, должны были повторить архитектуру на этих домах. Мне кажется, получилось очень даже неплохо. Все, что тут сделано, сделано неспроста. Вот даже я это недавно узнал, вот если вы обратите внимание, вокруг церкви идет красная плитка. То есть вот ваши комментарии, почему она красная и что это за горка. Хотелось бы узнать. На данный момент э, арка, это для нас будет финиш пока, вот в этом комплексе. Посмотрим, может быть может быть еще что-то сделаем в Пока это наша конечная цель арка. Забор и арка. Забор тоже будет делаться, везде будут рамочки, ну будет красиво.